Просто отдохнуть, эта книга вряд ли бы появилась. в долгах как будто, Федор Михайлович приступил к созданию романа, взяв на себя обязательство написать его в кратчайшие сроки, дабы расцветаться с кредитором. Согласно кабальным условиям издательского контракта, в случае нарушения срока, Достоевский должен был подвергнуться, по его выражению, страшной неустойке. Так бы и произошло если бы не помощь стенографистки Анны Сниткиной. В итоге роман вышел вовремя в 1866 году, а стенографистка стала женой Достоевского. А вот Сергей Сергеевич Прокофьев играл не в рулетку, а в шахматы. Тем не менее, роман-игрок был любимейшей его книгой. Еще лет 18, читая его, я думал, какой великолепный сюжет для обе. Так рассказывает о Он с жадностью зачитывался роман.